здравствуйте уважаемые слушатели сегодня решила наконец-таки сделать сделать видео но видео будет касаться не стоматологии и не других житейских вопросов а касаться интернет-маркетинга как ни странно я не великий интернет маркетолог у меня нету в этом опыта но когда дело коснулось того что я хотела монетизировать свой сайт я начала интересоваться и искать по этому поводу информацию, и, вы знаете, пришла к таким совершенно, ну, а с одной стороны меня огорчило, с другой стороны, конечно, я обрадовалась, что в свое время я не сделала такие ошибки, какие я могла бы сделать, и ошибки, какие сделали другие. Значит, хочу сейчас с вами немножко поделиться. В основном те, кто интернет-маркетологи уже со стажем, те, кто знает, у кого уже интернетизация подключена, могут не смотреть это видео. Это видео будет касаться новичков или тех, кто думает монетизировать свой канал, тех, кто думает вообще заводить ли свой канал, тех, кто думает о судьбе своих съемок. Кто-то, допустим, снимает домашнее видео, да и все, им абсолютно все равно, что там, что быть просто себе на памяти. И действительно хорошо, потому что сам, сам ты хранишь это одно, но когда это будет храниться на хостинге, в принципе, это неплохо. А если вдруг еще это дело и будет зарабатывать деньги, то тоже, тоже, собственно говоря, неплохо. Вот, но когда я заводила свое видео, я вот сейчас посмотрела, какого числа сделан был мой канал. 1 сентября 2012 -го года я загрузила свое первое видео. У меня просто был тот момент, когда мне просто было необходимо высказаться по факту того, что со мной произошло. И э, я понимала, что кроме как в интернете, в общем-то, э, такого шанса мне не предоставится. И я поинтересовалась, э, ну, просто стала интересоваться, как вообще загружать видео в YouTube. Потому что э, как-то было непонятно. Мне, мне очень хотелось, для меня это было просто тогда первый раз, как игрушка. И я думала, думаю, ну, надо же, вот, ну, представляешь, вот как-то вот твои видео, вдруг, бац, они появляются на, на YouTube, в интернете и все могут их видеть и можно поделиться и можно там допустим какими-то хорошими видео хорошими новостями или допустим про кого-то снять предупредить людей чтобы в общем-то этого все не делалось вот я делала, я сделала видео, я, как сейчас помню, очень подписалась на какого-то молодого человека, и когда я конкретно ему на почту написала, я вижу, что он делает видео в ютубе, я ему написала, как загрузить видео в YouTube. он мне ответил, что он не знает. Естественно, больше этот молодой человек ни со своими знаниями, ни со своими этими самыми, меня не интересовал, я от него отписалась сразу же. Я убрала все его партнерки, абсолютно все-все-все, все его видео. Так что молодые люди, которые считают, что они делают каналы и точно так же отвечают своим подписчикам, те, кто подписывается под них, вы учтите, что практически сразу. Потом я увидела, конечно, он пошел очень высоко, он уже участвовал в каких-то конференциях, там его снимали. Но до сих пор для меня его имя является нарицательным. Потому что самому делать, загружать видео в YouTube, когда человек просто спросил, обычный вопрос задал, как за загрузить видео в YouTube, и когда это чмо, извините меня, не ответила, вот, я по-другому не могу сказать, когда человек обозна... обладает знаниями, потому что в Советском Союзе, как сейчас не харит советский строй, а вы знаете, в Советском Союзе мы всегда друг другу объясняли, для нас никогда не было проблемой кому-то объяснить, как, что делается. А сейчас молодняк, во-первых, молодняк и объяснять не умеет, и во-вторых, он и не хочет этого делать. Но когда... Это все касается их что-то. Тут уже, конечно, тут им обязаны все показывать, рассказывать, чуть ли не носом ткнуть. Вот, поэтому, значит, уважаемые новички, тех кто делает не, не ведитесь на такие вещи, потому что сами, когда станете, когда будете продвигать, от вас за такие вещи просто будут отписываться. Вы будете терять своих подписчиков, и просмотры будут уменьшаться. Если, конечно, вам на это абсолютно все равно, то можете продолжать делать дальше. Я, допустим, так не делаю. Если кто-то спрашивает, если кто-то задает вопрос, я всегда отвечаю. Пусть, допустим, где-то там я хотела бы деньги, где-то что-то, естественно, я человек, мне тоже хочется булочку намазать маслицем и сверху и корочкой покрыть. Вот. Но это не факт. Для меня это не факт, для меня это не сверхъестественно. То есть, когда я начинала делать свой канал, честно скажу, я не знала вообще, что я собираюсь там делать. Но фактически, практически, прямо сразу, после того, как мои пару видео появились в интернете, меня стал бы обменить Google Advisor. Вы знаете, я не помню, каким, это уже бы очень давно было, и просто я даже не обратила больше, не вспоминала и не обращала на это внимания, но все дело в том, что вот сейчас я увидела канал Стаса Быкова. Вы знаете, я рекламирую, не рекламирую, это, это уже его дело, вот, но мне этот канал очень понравился, потому что у меня сейчас стал вопрос монетизации канала. Все дело в том, что мой канал стали гнобить на мои коллеги и врачи-психиатры значит с медицинского сайта, чтобы не дать мне зарабатывать. Они стали меня просто гнобить. <связать> У меня очень сильно увеличились просмотры, но люди писали негативные комментарии, которые я, естественно, удаляла. Присылали ссылки с треянами и так далее, которые я, естественно, удаляла, не смотрела. И все это просто выкидывалось. Пришлось принять некоторые меры. Вначале для меня это был шок, а потом я просто поняла, что это обычный действительно такой вот сетевой маркетинг, но который нас, естественно, нормальных людей в Советском Союзе, нас не учили скандалами себе добывать славу или популярность. Хотя, в общем-то, Волочкова сейчас вы можете видеть, что, в общем-то, девица с таким поведением, в общем-то, и считается, что она очень популярна, она даже там какой-то символ какого-то острова. Ну, ради бога, если таких уже делают символами островов, то можно понять, куда катится наша мораль, наша мораль куда катится. Вот. Дело в том, что к нам широким шагом сюда идет капитализм. Капитализм это очень нелицеприятная социальная система, которая является паразитической и строится эта социальная система на обмане, на воровстве на предательстве на стукачестве, в общем, короче все негативные планы вы можете послушать многих людей, которые вам скажут вот я наткнулась на канал молодого человека, я сейчас слушаю несколько каналов, очень полезно послушать каналы людей, которые по каким-то причинам из союза уехали в другие страны, они там живут рассказывают о том, как они живут, какими проблемами сталкиваются, как они с ними справляются Какова социальная обстановка, чем отличаются, допустим, вот те люди в стране, в которой они живут от нас. Это очень интересно. И я наткнулась на парня, который уехал в 11 лет в США, он сам еврей, он сам об этом говорит. Он уехал в США, ну, в общем, с какими трудностями он столкнулся, он столкнулся со страшным негативом, говорил, что говорит, в Советском Союзе меня любили, говорит у меня были друзья, все, а здесь, говорит, вот сейчас мне уже 40 лет, у меня нет ни жены, ни детей, ни друзей, потому что, говорит, здесь в основном все ставится только одно, как бы с тобой связаться, чтобы у тебя как можно больше отнять. Вот, собственно говоря, на вот таких рельсах сейчас становится и, и наш молодняк, который учат именно вот так вот, вот их делают безграмотными, тупыми злобными алчными а, значит но самое главное что их не учат тому что если ты так обращаешься с одним человеком то будешь с собой будет обращаться также и другие люди то есть когда они обращаются так с тобой для них это нормально особенно с людьми моего возраста они вообще не считают нужным даже считаться и особенно я делала видео, видео про почта банка я там рассказываю о том что это такое вот, поэтому они не понимают того, что отдавая такое отношение другим людям, они его получат обратно. Тогда, когда они вырастут и станут более 35 лет, потому что капиталистической системе не нужны люди неработоспособного возраста. Она считает их шлаком. Она считает и людей, которым надо что-то выплачивать, платить какие-то пенсии, пособия инвалидам, допустим, которые нуждаются в помощи. Эта система социальная, она считает таких людей шлаком. Пусть в СССР тоже было, конечно. Недочеты. В любой социальной системе будут недочеты. В любой. Нету идеальных социальных систем. Негатив будет везде, поскольку существует плохое, что существует хорошее. Не познав плохого, мы не познаем, что такое хорошее. И вот, значит, несколько, канала... несколько своих видео я сделала, и ко мне стал сыпаться Google Advisor значит письма от Google Advisor, потом я с ними разговаривала, мне назначили какого-то даже... Как их отсмотрщика. Я не знаю, как они там называются, но, если честно, меня это не волнует. Значит, куратора, наверное. Тоже такой же молодой сосняк, что-то мы с ним разговаривали. Да, да. И вы знаете, даже... Он мне сказал, даже Google Advisor вам дарит тысячу рублей. Я говорю, так что, он мне дает тысячу рублей, потом я должна ему вернуть это обратно? Думаю, странно как-то. Ну ладно, вот это мне не понравилось, вот это мне было совершенно непонятно, на каких основаниях мне за мои видео, которые, в общем-то, касаются только лично меня, мне дарят тысячу рублей и все. В общем, я поняла, что откровенно, ничего не понимая в том, что происходит вокруг меня, как-то у меня было, я вот так вот полезла в ситуацию, не понимая, что происходит, и поняла, что если у вас происходит какая-то ситуация, вы совершенно ее не контролируете и даже не понимаете, что это такое, лучше туда не лезьте. Просто не потому, что вы там боитесь чего-то или еще, вы просто не летите, потому что вы не поймете, не разберете, сделаете какую-то ошибку. А в капиталистической системе, вы сами видите, допускается одна ошибка и все, тебя вычеркивают вообще из жизни. То есть ошибка, на ошибках люди учатся, но в капиталистической системе ошибка приравнивается к побегу, к криминалу. То есть если ты совершил ошибку, то ты уже урод и с тобой разговаривать больше никак нельзя. Далее. Значит, Google Advisor ведет со мной переписку. И в то же время я решила поискать видео монетизации каналов там. И я натыкаюсь на видео одной девушки, которая говорит, что, говорит, вот у меня были, я монетизировала канал. Мне предложил Google Advisor монетизировать канал. Значит, я это сделала. И вы знаете, когда у меня достигло просмотра 100 долларов, говорит, у меня деньги со счета исчезли. И я так... Так и не нашла, куда я не писала, что я не делала, в общем, она так и не нашла ни концов, в общем, этих денег она так и не вернула. Никто ей не отвечал. Вы же видите, что у Ютуба нет обратной связи, то есть вы никому не можете там задать вопросы, там нет помощи. Вот это вот, кстати, вот там, где вы видите, что нет обратной связи, я не рекомендую вообще связываться с этим совсем. Значит, я продолжала делать свой канал, и когда я услышала... Потому что я человека с аналитическим умом, и, в общем-то, я поняла, что, ага, думаю, странно. Я тоже посмотрела, действительно, обратной связи нет. Думаю, нет, если человек говорит, что у нее деньги исчезли, она так и не смогла их вернуть, думаю, мне это очень неприятно будет. Я не люблю... Во-первых, я... это обман. Я не люблю, когда меня обманывают, а тем более еще и обворовывают. И вот уже... Значит, я, просмотрел, я просмотрела ее канал, и потом ко мне стал проситься в гости какой-то, тоже значок Ютуба, там как-то YouTube он Air, по-моему. Ну, я думаю, что тот, кто интересуется, тот в теме. Я стала с ними разговаривать, я стала с ними переписываться. Значит, тоже не поняла, что это за Шарашкина контора. И я почитала просто отзывы об этой On Air. И узнала, увидела, что, значит, многие пишут о том, что когда они подключают этот on Air, этот on Air подключается, дальше отключить они его не могут. И в результате показы и просмотры, то есть вот эта дрянь висит на вашем канале, она показывает свои видео, просмотры идут, сделать вы ничего не можете, отключить вы его не можете. Значит, показывается там совершенно неизвестно что, но, по крайней мере, это я так прочитала. И, в общем-то, справиться мы не можем, добиться мы ничего не можем, они отключать свою рекламу не отключают. Мы им пытаемся отключать, мы их пытаемся отключать, они не отключаются. Вот, и таким образом мы не знаем, что делать, и не навязывают нам свою рекламу. А я могу сказать так, что я вот одно время было, вот я когда начинала, я совершенно даже не смотрела, где вот канал, где начинается с рекламы. Вот, допустим, Иви и веру, вот мне нравится качество показа, все, но невозможно с этой рекламы, они просто добивают, они зарабатывают на том, что ты платишь за то, что они отключат этот, эту рекламу. Я говорю, да я вот просто вас смотреть не буду и все. Потому что фактически меня не волнует то, что вы показываете, меня не волнует качество вашего показа, меня волнует содержание. Я могу и на Mail.ru посмотреть, видео Mail.ru посмотреть, там очень плохое качество показа, но если меня, мне нужно содержание фильма, если я хочу посмотреть старые фильмы и пусть даже плохом изображении и все прочее. Я лучше посмотрю на видео Mail.ru, по крайней мере, знаю, что ничего не подхвачу оттуда. И э, я знаю, что мне не будет надоедать эта реклама. Кстати, там действительно не очень много рекламы. Вот э, Есть какие-то моменты такие, когда мне нужно найти какие-то видео, бывает нужно посмотреть. Совершенно недавно я нашла очень интересный фильм, как и ни странно, это америкосовский фильм, называется Москва 2017. Именно про судьбу рекламы, рекламы и фастфуда. Посмотрите, очень интересный фильм. Я рекомендую посмотреть я даже была удивлена что такой фильм появился, америкосы сделали такой фильм. но как пора я думаю, что там люди все- таки делают подобные фильмы, но их по большей части просто не выпускают. Такой фильм, допустим, как «Земляне» сделали, тоже сделали в Капстранах. Этот фильм я смогла просмотреть только полчаса. Дальше я рыдала страшно. Дело в том, что это вот просто об отношении людей, о том, что происходит, о том, что реально происходит на мясокомбинатах и так далее. Я... Смотреть это я просто не могла больше. Для меня животные... Это самое, представляют, просто я вижу, насколько они не защищены от людей, а люди с ними поступают как звери. И я просто, я была в таком беспомощном положении от людей, поэтому, где вот люди обижают животных, я страшно наказываю таких людей. Вот, сразу предупреждаю, что если я вижу издевательство над щенком, или над собакой, или над котенком, вот, к сожалению, у нас соседи с звери, вот. Мало того, что над своими животными издеваются, у нас сосед на глазах убил свою собаку и, в общем-то, всем рассказывает, что она по неосторожности убила. Мы прекрасно видели, а наша собака начала на него кидаться, и я слышала даже, как наша собака разговаривала с ним. Вот. Так что вот, вот, такой, вот, вот такой момент. И, понимаете, я, просто, я дальше продолжала смотреть, я продолжала делать видео. То есть никаких у меня идей по поводу канала не было, просто у меня было такое желание, у меня было желание высказаться. И когда вот действительно это терапевтический эффект, когда человек высказывает то, что у него на душе, пусть даже канал, пусть даже вот... Я часто вот иногда поиспользовала такой прием, я совершенно незнакомыми людьми. Я просто высказывала вот то, что вот накипело на душе, и все, она уходила. Понимаешь, вот пар выпущен, а дальше уже приходит, вот приходит вот разум, уже все становится нормально, эмоции уходят, и ты можешь разумно и трезво оценить ситуацию и, в общем-то, принять какой-то мер. Поскольку сейчас меняет, сменилась социальная система, то в большинстве случаев вот, наши люди, вот, люди советского строя, воспитанные в Совет, мы просто не знаем, что делать. Мы не понимаем, как будто ситуация не решается. И все. Вот. Э, ну, по большей части время проходит, и эти ситуации начинают решаться. Ну, как, как бы я бы сказала, что достаточно непросто. Вот, я, я делала свой канал, делала там видео. Не могу сказать, что это были содержательные видео. Ну, так, что-то что-то загружала, что-то где-то. Тут купила смартфон. Ну, в общем, пробовали все, как, где, что... И, и, в общем-то, мне тут -то сначала писала, потом опять Google, потом меня, от меня этот Google Advisor отстал, он Air этот от меня отстал, вот, потом опять начали переписываться, э, вроде я начала искать такие темы, которые вот вроде наиболее популярны, э, стала покупать вот Евроше, вижу, что Евроше очень интересуются. одно время стала делать, э, про, стала делать видео по Евроше, но очень скоро мне надоело, потому что я очень сильно разочаровалась в Евроше, я просто понимаю, что она совершенно не стоит того внимания. Я считаю, и в Роше это наша, это французская чистая линия. То есть чистая линия это наша. вариант. Я от чистой линии хотела отказаться, но, по-видимому, не откажусь. Много раз пыталась уйти, не откажусь. Вот, и я делала-делала эти видео, а потом я перестала. И вот, наконец-таки, я просто поняла, что когда я стала консультировать на медицинских сайтах, и когда я стала видеть о том, то, о чем пишут люди, и когда действительно сейчас даже ко мне домой приходят люди, просят, говорят, мы согласны заплатить, только проконсультируйте. Потому что нам что-то невменяемое говорят: на, на зубе кариеса нам предлагают зуб удалять. Вот. И вот такая вот, вот в общем, вот такая судьба моего канала. И вот наконец-таки я пришла к тому, что я вот сейчас я совершенно ясно и четко вижу, что это действительно тема востребованная. И она будет востребована, потому что капиталистический строй не предполагает лечение людей, то, что сейчас у нас идет информационная война, у нас идет уничтожение людей, поэтому медицина будет хереть, и, несмотря на свои самые новаторские методы исследования, медицина будет становиться все хуже, хуже и хуже. Я как врач вам это говорю по одной простой причине, что все, было, все стало поставлено на денежные рельсы. У нас была бесплатная медицина, и, в принципе, может быть, она и хорошо, и, может быть, пусть бы она так, вот, такое и оставалась. Вот, теперь, когда я поняла, что есть, когда меня э, с моих медицинских сайтов завистники решили, чтобы закрыть мой канал, начали гнобить меня, гнобить мои медицинские консультации, когда дошло, что матом писали в моих медицинских консультациях, все, это говорит о том, что я стала конкурентоспособна, то есть люди ко мне пошли, и действительно просмотры идут, действительно, действительно люди задают и задают грамотные вопросы, потому что э, на самой заре ко мне, э, на, мой, по, э, на мой канал в этом, в ВК пришла одна девица, которая все время рассказывала, как она утром посрала. Я, я не преувеличиваю. Она мне каждый день описывала, какого цвета у нее говно, как она сходила, сколько раз она сходила. Хотя я врач-стоматолог. Ну вот такие люди бывают в интернете, ничего не сделаешь. И вот тут я уже как после вот этой ситуации, когда мои друзья мне помогли победить этих чмошников... Я это самое, когда все более менее успокоилось, когда все равно стали, все равно трояны приходят все это. И я вдруг поняла, думаю, ну если так ну, ну почему не монетизировать канал? Ну только сделать это грамотно. И я задалась вопросом уже сейчас, на этот раз. То есть я ни под кого не подключилась, никакие тысячи от Google Advisor я не брала. Я опять задала в Ютубе вопрос «Монетизация канала», и он мне выдал много видео, и первым, на что я нажала, это канал Стаса Быкова. Значит, я не, рекомен... я не рекламирую его канал, я просто говорю о том, что когда я посмотрела канал, я поняла, что я подпишусь, и что я действительно буду четко следовать тому, что Стас говорит». Во-первых, парень совершенно грамотно себя ведет на канале, делает грамотные видео. Видно, что он многое знает, многое понимает. Никаких англизма он говорит на нормальном русском языке, тихо, спокойно. Он преподносит именно бесплатные варианты, потому что, допустим, зачем мне сейчас платный вариант, когда я ничего с этого канала не получаю. Другое дело, когда я получаю приличные деньги, я могу заплатить допустим, какие-то даже 3000 и уже тогда решать вопрос об увеличении монетизации на своем канале, тогда другое дело. А когда, извините, сейчас канал приносит, не приносит практически ничего, и, хотя почему, в общем-то, мой канал вернул мне деньги в житейском вопросе, я использую очень удобно, потому что, допустим, у нас были проблемы с тем, чтобы отбиться от машин, которые полностью блокировали буквально подъезд к нашему дому. Мы, не, мы больше 7 лет не могли справиться с этим делом. Фабрика вообще никак не реагировала. И вдруг вот я, я сделала видео, загрузила это, загрузила все со своими выводами, с рассказами, все. И отправила письмо, а там же, когда письмо пишешь, не опишешь все, там 200 знаков, допустим, или 300 знаков. В этих 300 знаков ты не опишешь всего того, что происходит перед домом и с этими машинами, все эти мыторства. На видео мы все это прекрасно сняли, загрузили, а выйти двести даже описывать не надо было, потому что я написала коротко и дала ссылочку на YouTube. И вы знаете, это возомнило действие, буквально где-то через неделю были приняты меры и машины исчезли. Оказывается, рядом было огромное место для стоянки этих машин. Но семь лет мы никак не могли справиться. С фабрикой ментов мы вызывали, менты вообще даже не приезжали, потому что, видимо, кормились от начальства этой фабрики. Вот, как я вам еще раз говорю, что очень много э, поменялись социальные вот эти связки, линки поменялись, вот ссылки поменялись. И ты не знаешь, на какая... раньше нам было, куда пожаловаться и все прочее на такое поведение. А сейчас мы понимаем, что милиция, правильно Грим нам говорит, что милиция в России стала бесполезной. И она действительно бесполезна. Потому что наша милиция в России стала наркомафией. Обычно наркомафия и кормится она от всех этих предприятий. Она защищает капиталистов. Она защищает не нас, обычных жителей, которые живут рядом или как-то где-то работают, у кого-то. Она защищает вот те, кто выше, вот администрацию, капиталистов, там, все, кто может дать хороший откат. Вот, поэтому вот такая борьба, и вот таким вот образом с каналом YouTube мы победили. Я поняла, что действительно канал надо иметь. И сейчас уже понимаю, что даже не один. Вот. И я увидела его рассказ, и как раз вот он и рассказывал о том, что, говорит, когда вы только начинаете канал, вы, говорит, не торопитесь его монетизировать, потому что... YouTube действительно заключает договоры, Google Advisor очень настаивает на молодых каналах, да-да-да, давайте-давайте, на них зарабатывают, грубо говоря, их просто поимеют. Потом, когда накапливается 100 долларов, деньги исчезают, и все. И человек не может понять, почему у него нет денег. То есть его кинули, и все. Но все дело в том, что потом, говорит, вот таким образом просто угробите свой канал, потом на ваш канал никто не даст никакой партнерки Потому что вы уже будете официально, ну, как бы, ну, не официально, а уже... А по объективным причинам на вас уже будет жалоба. То есть, как он сказал, приходит письмо, что вы накручивали лайки, вы сами щелкали, вы сами это самое. И больше с вами никто не заключит никакой партнерки. Под тем самым, говорит, вы просто угробите свой канал. Мы можете развиваться дальше, но монетизировать вы его уже больше не сможете. Вот таким образом, если бы я заключила действительно с Google Advisor или с On Air вот такую вот вещь, меня бы просто кинули на 100 долларов. И дальше я бы потом продолжала бы снимать, а то время ушло, а толку бы не было абсолютно. Поэтому, когда я сейчас вот зашла в YouTube, там в консоль, посмотрела, там есть такое понятие, как монетизация, но они изменили условия. И теперь для монетизации канала им нужно 1000 подписчиков и сколько-то там, 4000 просмотров за 12 месяцев. В принципе, условия подходящие, но я считаю, что это действительно правильные условия для канала. Хотя тысяча, конечно, это много, тысяча это многовато, можно было бы сделать и 500, я считаю, что с 500 вполне можно начинать, что, чтобы двигать, продвигаться и чтобы делать. Но ну, вот YouTube решил так, ну это америкосы есть, америкосы. Ютуб очень популярный хостинг, его очень любят, я, допустим, очень много фильмов тоже смотрю, там хорошего качества бывают загруженные, загруженные видео, очень много, очень много интересного. Как-то YouTube я не очень, я там как-то особенно и не пыталась ничего сделать, вот, а Ютуб мне нравится. И э, в общем я, я поняла вот только одну вещь. Я, и самое главное, что у меня еще вот это видео вот этого парня было, и вот он сделал видео имя про психологическую обстановку в Америке. И он сказал, что там говорят всех вот там все основано на обмане, даже в государственных органах там обманывают. Но ну, что мы считаем государственными органами? Это администрация, допустим, полиция какие-то там, допустим, суды, какие-то другие органы. Но как у нас, так и си, так и в Америке, я, допустим, считаю, что там скорее всего, что там нет государственных органов. Там тоже все является этим самым, тоже, тоже все является частными фирмами. Вот сейчас в нашем в Ютубе очень много сейчас идет видео, посмотрите насчет того, что мы, Эрефия, считаемся частной фирмой, мы считаемся полностью частной фирмой, значит, оформил ее Медведев. И, естественно, о чем, о том, какие могут быть выборы президента, когда, ну, в частной фирме разве вы можете выбирать себе начальство? Нет, конечно, не можете. Вы можете себе выбирать спонсоров или какого-то, если вы работаете простым рабочим на данном предприятии? Нет. Нас просто обманывают, нас вводят в заблуждение. Вот. Поэтому Ирефия у нас стала просто Америкой. То есть фактически произошло, даст захватили. Вы знаете, для того, чтобы понять, захвачена страна или не захвачена, вы посмотрите на то, какие товары лежат на полках и чем вы пользуетесь. Потому что в основном у нас сейчас идет идут, в основном у нас идут э, товары американские, американские, вся эта вот, и причем полки наши наводнены, но такой гадостью, такой, откровен, а такой откровенной дрянью. Вот если при Советском Союзе у нас был дефицит, у нас вообще товаров не было, то сейчас у нас идет полное перепроизводство. Мы, вы знаете, нас действительно называют овощи базой и складом. Действительно, к нам сюда, мы здесь поле не паханное, как говорят, на поле дураков, к нам сюда и Китай везет всю свою шваль, вот эту вот, которую он производит, помойку всю, потом все это ломается, люди выкидывают, а выкидывают куда? На помойки, А что это все утилизируется? Это все гниет на помойках, это все засоряет, засирает нашу землю, родную матушку землю, вот, поэтому Русь просто засрали. Я вот смотрю, что а, сельскохозяйственные продукты, тоже Global Village. Тоже это все какого-то импортного производителя. Наши производители практически, вот в этих гипермаркетах их практически нет. Я сейчас вот жду, не дождусь, когда у нас появится, наконец-таки будет лето. И, наконец-таки, у нас начнут на рынке вывозить свои, свою картошечку, свои поморки, помидорчики, огурчики. Вот, сами начнем что-то выращивать. Травка будет своя, своя зелень будет. Вот, поэтому цветы поэтому вот летом конечно проще а зимой естественно вот совершенно недавно я сейчас вот отравилась буквально на днях я отравилась яблоками я взяла два яблока обычно я покупаю сезонные яблоки они недорогие и я всю себя ну корила думаю, а ты вот все питала, но ну, мне нравятся эти яблоки и вы знаете в эти сезонные яблоки вы выкинули вот эти вот дорогие яблоки по всей видимости они уже вот видно было что там они перезревать начинают вы представляете, я отравилась. Ими я потом поняла, что в эти, эти дорогие яблоки, их покупать вообще не стоит, потому что их э, обрабатывают дифенилом, а потом мы их едим. И э, всю эту дрянь можно смыть только спиртом или растворителями какими-то, как вы считаете, будете. Их просто легче шкурку просто срезать. А ведь именно в шкурке все самые витамины. И я просто поняла, что я больше никакие дорогие яблоки покупать не буду. Если я буду такую видеть, то я больше тоже не покупать не буду. Мне пришлось э, проводить очень сильную дезинфицирую, дезинфицирую, терапию. Сделала я ее сама. Вот, и, в общем-то, нормально себя чувствую после этого, но я, конечно, была расстроена вот этим всем. Нас, конечно, захватили, захватили наши мысли, захватили, самое главное... Дух нации сейчас очень сильно упал, у нас выросло безграмотное поколение, у нас э, америкосовская система преподавания в школах, конечно, дураками легче управлять, чем такими умными людьми, э, вот наше поколение, это люди умные, думающие, пусть даже среди наших, я даже вот обращаю внимание, даже среди наших двоечников, и то наши двоечники советского периода, они не сравнятся с вот этими, ну, теми, кто учится сейчас, пусть даже хорошо, вот этого периода. Ну, это не то, что вот... Я не хочу их сравнивать с дебилами. Но это люди с гораздо более низкий, низким уровнем образования. А ведь образование молодежи нужно. И именно образование, накопление информации... Оно, оно работает нас. Очень многие знают. Вот зачем мне физика, зачем мне химия? Понимаете, ребята, надо себя развивать, надо смотреть на себя. Надо, надо быть в общем-то общее знания общеобразовательные знания по любому предмету они у вас должны быть потому что когда допустим даже касается того что вот, надо же вот отравилась, а чем отравилась и вы знаете я просто думала, что у меня поднялось давление и только потом до меня дошло что у меня начало тошнить а от повышения давления тоже начинает тошнить. Но у меня такого вот, у меня повышалось давление, голова болела. Вот. А чтобы тошнить было, только потом до меня дошло, что я отравилась. Вот. И зная хотя бы азы химии, я смогла понять, как мне провести себе дезинтоксикационную терапию, чтобы не вызывать скорую, чтобы тем более по этим стационарам не было, чтобы не колоть себе вену, это самое. Сейчас очень много наших препаратов, хороших препаратов, о которых я буду дальше делать видео. Вот мне тут задают вопросы, как вот вы относитесь к гомеопатии. Вы знаете, гомеопатия с срод, родней бадом, это тоже натуральные препараты, это тоже лечение природы. Я неплохо отношусь и к синтетической медицине, но если она применяется грамотно. Мы лечились синтетической медициной, но мы лечились грамотно, понимаете? А то, что сейчас как и как сейчас лечат, я просто вот вижу, когда я прихожу в скорую, и когда кто-то, какая-то бабуля придет в скорую, которая ему уже надоела, как они ее лечат и как они меня лечат. Вот. Я не лечу сейчас ни в каких стационарах, ни в чем. Мне просто в этом нет необходимости, потому что БАДы действительно делают свое дело. Они действительно нормализуют обменные процессы. Никаких системных заболеваний у нас нету. Вот. И поэтому, в принципе, чувствуем мы себя хорошо. Значит, вот видите, сделала я видео по поводу монетизации канала, а затронула все. Поэтому, когда я совместила вот эти все знания, которые я получила от Стаса Быкова, от этого парня, который, вот, который сделал психологическая обстановка в Америке, от той девушки, которая сказала, что которая делала видео, говорила, что мне исчезли 100 долларов. Вот, понимаете, когда вот все вот это вот срослось в одну единую картинку, и я просто вот вечером лежала и думаю, думаю, надо сделать видео для того, чтобы предупредить людей о том, чтобы они на самом-самом начальном этапе. Снимать. До тех пор, пока вы не решили, пока вы не поняли, что представляет из себя ваш канал, что вы будете делать на своем канале, как, где, что, ни в коем случае не связывайтесь ни с какими Google Advisor'ами, ни с какими, они просто, понимаете, это система, это американская система. Даже вот э, не на мой возраст, даже на меня, на любого новичка, пусть даже старик придет там 90-летний, вот я, допустим, пришла уже за 40, как говорится, э, допустим, они а на любого новичка, придет какой-нибудь малолетка какая-нибудь придет, на любого новичка они смотрят на него как на идиота и считают, что вот именно этого идиота они просто призваны обмануть. Поэтому не рекомендую вам. На начальном этапе, на начальном пути в нашей, в нашей социальной системе и вообще в этой социальной системе капитализма на начальном этапе что-то монетизировать. Я не монетизировала. Почему? По одной простой причине. Мне было очень противно смотреть видео, которые прерывались рекламой. Очень противно было смотреть. И поэтому потом уже я поняла, что вот когда начала делать медицинские видео по стоматологии, я самоврач-стоматолог, я поняла, что моим пациентам, тем людям, которые будут меня смотреть, и слава богу, спасибо, ребята, что вы меня смотрите, я понимаю, что мой канал нужен, я буду продолжать дальше в том же духе, у меня есть много уже препаратов, о которых я хочу сделать видео. Я буду делать обязательно, но ни в коем случае сами начинайте, сами делайте. Уже есть некоторые видео, которые в плейлистах у людей. Я вспоминаю, как я их делала. Делала чисто спонтанно, но, как правило, это делалось после скайповых, скайповых платных консультаций. Меня настолько впечатлял тот кошмар, который я видела даже через скайп, что я просто понимала, что надо срочно делать видео, особенно впечатлило, когда с суставом начинали, э, уродуют сустав, вот наши ортодонты, горе-ортодонты. Вот. Так что, если вы делаете канал, не торопитесь, не торопитесь его монетизировать. Делайте, наслаждайтесь. Деньги вы будете получать другим образом. Вот меня хорошо знают, ко мне приходят на медицинские консультации. И там в медицинских консультациях у нас есть донат, дотационная, дотационная такая форма. Вот если вы посчитаете нужным, вы платите. Но если вы не посчитаете нужным, то мы тоже будем думать, посчитаем мы нужным вас консультировать или нет. Поэтому, уважаемые товарищи, долг платежом красен. Не надо, думать о том, что, не надо думать о том, что вы вот здесь пролетели. Мы эту дурочку обманули, и, значит пролетим мы во многих местах. Вы знаете, бесплатный сыр только в мышеловке и только для второй мышки. Поэтому вот как вот здесь вот начинающие ютуберы, начинающие ютуб-каналеры... Как еще их там называют? Не знаю, мне все равно. Вот Не ловитесь на вот эти вот Google Адвайзеры. Не ловитесь на эти все ловушки, которые вам расставляются капиталистической системой. Вас просто хотят надуть и обмануть. Если вы не хотите похерить свой канал, а это действительно так и будет, то а, за монетизацией сайта не гонитесь. Четко откройте, посмотрите. Если что-то вам вдруг, вот как я, вот, он этот, ну так он мне надоедал, так надоедал. Думаю, ну я зайду, хоть посмотрю, как и что. И когда я услышала от людей, что э, и они отказались, поставили отказ в оплате, а потом, ну, и все равно, пока показ идет, они не могут отключить эту рекламу, и я просто потела, что с ними связываться не буду, я их отправляю в спан, я на них уже пожаловалась, и они меня беспокоят очень-очень мало. Вот. Если у э, кому-то понрав, понравилось видео, было полезно, э, ставьте лайк. Обязательно оставьте комментарии, потому что мне интересно. Сейчас у меня стоит вопрос о монетизации канала. Мне интересно ваше видео. Сразу говорю, кто, будет, кто придет на мой канал с мечом, от и погибнет. Вы будете просто забанены. Поэтому э, я оставляю, если будет критика и конкретная, конструктивная критика, у меня никаких проблем не будет. То есть ваш, ваш комментарий останется на канале. Все это все будет очень интересно, потому что это э, будет причина для того, чтобы подискутировать на канале. Но если вы просто пришли от тех психиатров, которые хотят погнобиться и постебаться над моим каналом, надо мной и так далее, то, уважаемые, вы будете просто забанены. Все это делается очень и очень просто. Слава богу, есть такая кнопочка «Бан». Всем вам желаю удачи. Тем, кто приходит с плохими мыслями, не желаю никакой удачи. Я желаю, чтобы вас банили везде, где вы будете появляться. А вам напоминаю, что в интернете сейчас очень много психически неуравновешенных людей, которые начинают кидаться, они сами ничего не делают. Но они приходят, они лезут, они ставят вам посылы, вы читаете, что-то задевает за душу. Не обращайте на это внимания, баньте сразу этих людей, и больше вы с ними никогда не встретитесь. К сожалению, такой у нас интернет-маркетинг.